Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем Таро прогноз для знака Овен на ноябрь месяц. И сегодня мы будем использовать две колоды. Одна это наша обычная райдер-уэйта, и вторая это 78 ключей, 78 э, дверей, да, которые можно открыть этими ключами. Итак, давайте начнем. И первый вопрос, который мы зададим Таро, это какие энергии, какие задачи, самое важное идут для овнов на этот месяц. На чем нужно сконцентрироваться, что нужно сделать, что нужно выполнить. Итак, первая карта – тройка жезлов. Тройка жезлов говорит о том, что вы сделали, проделали уже какой-то большой путь, достаточный, да, большой, и вы достигли какого-то уже успеха в жизни, да или э, какие-то свои идеи, э, реализовали, но сейчас у вас наступает момент передышки, момент, когда нужно э, оценить все, что вы сделали, да, и подумать, насколько я доволен этой ситуацией, да, да, насколько я доволен или довольна своей жизнью. Вообще карта, конечно, позитивная, хорошая, потому что она говорит уже о достигнутых результатах, но э, Сегодняшняя карта как бы показывает, что вы пришли в какую-то точку, из которой вы увидите другие перспективы, и ноябрь месяц вам покажет эти перспективы, и вы должны будете скорректировать свои планы, да? что-то перераспределить, что-то скорректировать да? на будущее и сделать какие принять какие-то решения, как вы дальше будете развиваться. И карта советует на этот месяц смело иди к своим целям, планомерно, да, постепенно добивайся того, чего ты хочешь. Карта очень позитивная, она говорит, у вас большие перспективы, и нужно именно вот сейчас оценить ситуацию, да, увидеть, в чем эти перспективы, где эти перспективы, как их использовать да, для себя. Давайте посмотрим следующие карты. Следующие карты расскажут нам, какие события, какие может быть настроения у нас будут в этом месяце, да? Итак, месяц, начало месяца, оно несет вам, вот почему вы будете думать, видимо, да, оценивать как бы свою ситуацию, потому что что-то вас будет не устраивать. Это может касаться отношений, да, это может касаться работы, это может касаться ваших финансов, потому что карта Пентакли, она говорит о деньгах, о материальных ресурсах, об имуществе, о чувствах, о комфорте, да, и карта советует. Что вот вам будет чего-то не доставать, и это для того приходит в нашу жизнь, чтобы мы подумали, а как мы можем это изменить. Да? И для этого мы должны оценить ситуацию, в которой мы находимся, понять, чего нам не хватает для счастья. Карта также предупреждает о том, что финансовые части да, нашей жизни мы должны быть осторожны, бережливы. Мы не должны рисковать. Это относится к началу месяца до того момента, момента, пока мы не оценим ситуацию, пока мы не поймем, в какой точке мы находимся и как выйти из нее. Вторая карта Паш Жизлов, она говорит о том, что придут какие-то позитивные новости, да, они могут прийти Издалека, да, по телефону а, Там может быть даже из за границы, Потому что эта карта может говорить Либо о загранице самой Либо о заграничных каких-то компаниях ли, Либо о людях, иностранцах И эта карта говорит, что придут именно хорошие новости Им можно доверять Поэтому, когда вы будете вот здесь вот, Главное сначала оценить ситуацию да, Но для действий нужно дождаться каких-то новостей Пока вы не получите вот этих новостей Которые вам дадут нужную информацию да, нужное какое-то понимание, что будет дальше, как дальше себя вести, что делать до этой поры никаких действий не предпринимать. И учитывая, что Марс идет у нас в этом месяце ретроградно, да, по пятна, он нас как бы может тормозить в каких-то делах и концентрировать нас на том, что мы не доделали или на том, что мы сделали когда-то неправильно, да, показывать, может, наши какие-то ошибки и давать нам возможность выйти из, как бы изменить да, как ситуацию и исправить эти ошибки. Также эта карта может говорить о детях, да, о том, что новости могут быть у детей, у них какие-то могут быть хорошие события да, или известия. И карта может еще означать дорогу, поездки перемещения, да, но это тоже все на благо и для позитива, для позитивных изменений. Колесо фортуны следующая карта, и обратите внимание, это старший аркан. Это то, что мы не можем изменить. То, что в нашу жизни, если младший аркан, мы можем своей волей, да своими решениями как-то изменить, то карта колесо фортуны она приходит в нашу жизнь независимо от нас. Она дает нам удачные какие-то шансы, какие-то возможности. И она говорит, что да, ваша жизнь меняется, начинается какой-то новый цикл. В какую сторону вы сейчас закрутите вот это колесо фортуны, это зависит от вас, от ваших решений, от понимания вот, ситуации, в которой вы находитесь от вашего может быть где-то терпения, да, что вы должны дождаться каких-то вот этих новостей, собрать, может быть, какую-то информацию, да, для того, чтобы принять правильные решения. И в а... В конце, ближе к концу месяца колесо фортуны предоставит вас, вам новые какие-то шикарные возможности, вам может просто повести. Вы удачно можете попасть в нужное время, в нужный час к нужному человеку, встретить кого-то. Да? Вы можете принять какое-то правильное решение, да, и вы потом поймете спустя какое-то время, что оно было правильным и что оно включило череду изменений, позитивных в вашей жизни. Это тоже дорога, колесо, да, оно у нас движется, оно перемещается. И карта говорит еще может о цикличности: да, что когда в нашей жизни повторяются события, вспомните, да, были ли вы в такой ситуации, как сейчас, когда-то, да? как вы выходили из этой ситуации, что вы делали, какие решения вы принимали, и вы поймете, что вот ситуация, в которой вы находитесь сейчас, что-то подобное было уже в вашей жизни, и раз она повторяется, значит, что-то в прошлый раз вы сделали не так. И сейчас нужно поступить по-другому, принять другое какое-то решение, свое, может быть, отношение поменять в какой-то ситуации. Да? И вообще карта, конечно, говорит о позитиве, о том, что это какие-то перемены, которые на долгое время, минимум на полгода. да, И через полгода вы уже увидите результаты тех решений, которые вы будете принимать в ноябре. Карта советует доверять судьбе, потому что по этой карте идут события, какие бы они нам ни казались, но они ведут нас ко благу, да, поэтому нужно довериться судьбе, потому что изменить по этой карте вы сами, ну, как бы мало чего сможете, да, вот эти карты вам Перед этим дают что-то, можете вы вот здесь изменить. Но вот здесь уже колесо, вот этот маховик закрутится. И э, здесь нужно доверять судьбе, событиям, которые приходят, э, решениям, которые приходят да, в голову, мыслям своим. Э, и тем людям, может быть, которые приходят в нашу жизнь в это время. Информация. да вот По второй карте может информация какая-то важная прийти, меняющая нашу жизнь. Итак, давайте посмотрим... Теперь колоду а, ключей. А, какие двери нам эти события могут открыть, да? Или как нам вести себя, чтобы вот правильно войти в эти двери? А, Карта дверей, мы видим здесь вот на картине тройка пентаклей, мастер делает двери, вырезает двери, несколько дверей уже сделано, да, как мы говорили, что у вас уже какой-то результат жизненный есть, и карта концентрирует внимание, как вот видите, мы ее выложили на пятерку пентаклей, и эта карта тоже материя. И тоже Пентакли. Но эта карта, она показывает дорогу и путь, как можно изменить вот эту ситуацию, когда нам чего-то недостает и не хватает. И эта карта материальных благ. Эта карта говорит, что нужно свои планы Четко продумывать, разрабатывать, реализовывать. И будут возможности решить вот эти ваши задачи. И вам даже будет предоставлен не один какой-то выход из вашей ситуации, да, а несколько. И вот, может, колесо фортуны как раз говорило, что фарт идет, и нужно это ловить. Но и человек, видите, он сидит, он работает над этим. Он не ждет, пока все само разрешится. Здесь нужно прилагать усилия. Вторая карта ключей – карта эмоциональная. Она говорит о том, что нужно проявить творчество, нужно прислушиваться к интуиции, к своим чувствам, ну, как мы здесь и говорили, к судьбе, да, к событиям, которые происходят. Но чтобы правильно принять решение, вот прислушайтесь к своему сердцу, и оно подскажет вам правильный путь, правильную дорогу, правильное решение на… Колесо фортуны, старший аркан, выпала э, королева Пентаклей. Это тоже карта материальных ресурсов, э, комфорта. да, Мы видим здесь гномов, которые отвечают у нас за э, все материальное. И карта говорит о том, что э, здесь, возможно, нужно будет прислушаться к кому-то, да, к чужому какому-то мнению. Э, вам, возможно, вот эти новости, когда придут, да, вы прислушаетесь к сердцу, но нужно слушать и вот то, что приходит от других людей, что вам говорят, что вам советуют, какая информация к вам приходит, нужно доверять этому, и тогда вы вот не упустите вот это колесо фортуны, возможно, женщина какая-то, да, знака земли или женщина, которая твердо стоит на ногах, предпринимательница, или ну, такая уверенная в себе женщина, знающая себе цену, умеющая ценить комфорт, жизнь. Вот такая женщина может вам дать хороший совет или помочь вам принять какое-то решение, или дать вам дельный совет, Прислушивайтесь, Прислушайтесь к такой женщине. Давайте теперь посмотрим по работе и по отношениям. Работа, отношения. Итак, по работе у нас восьмерка жезлов. Карта, она такая, имеет двоякое такое значение. Либо ситуация зависшая, да, которая ну, вот как идет, так и идет. Ничего не происходит. Либо эта карта говорит о том, что начинаются быстрые какие-то перемены, события. И эти события, они ведут вас к успеху, к благу к решению ваших задач, к продвижению вашему. И карта говорит, открой глаза и уши, идет какая-то важная информация. да, Уже не первый раз вот эти карты вам. И вот, вот эта карта вам говорила, да? что прислушайся к информации, ищи информацию, да? жди каких-то новостей. И, и когда ты получишь эти новости, вот здесь важно действовать очень быстро. На работе, вот смотрите, что вам предлагается, да, какие события идут. Действуйте быстро, и тогда вы получите прекрасный результат. А к чему, какие двери это перед вами открывает, да? Мы сразу посмотрим. Туз кубков это вам несет какое-то эмоциональное удовлетворение от ваших, от ваших дел, да, от вашей работы, от ваших усилий вы можете получить хороший, прекрасный результат и вот эмоционально просто этому порадоваться. Здесь изображено на карте крещение, да, ребенка. И это что означает? Происходят какие-то события, которые меняют как бы статус наш. Да? Когда ребенка крестят, он входит в эгрегор. Который будет его защищать и поддерживать И у вас в жизни, в работе будет такая ситуация Когда вы можете, возможно, обрести Либо каких-то покровителей, да, которые будут вам помогать Либо вы создадите так, такую ситуацию Которая будет долгое время вас поддерживать да. Возможно, вы просто примете какое-то решение или будете действовать каким-то таким образом, в смысле, карта подсказывает, да, что вы можете э, вот обрести вот эту защиту благодаря быстрым, решительным каким-то действиям в этом месяце, вот именно, э, что касается работы. Давайте посмотрим по отношениям к карту. Карта повешенная, карта говорит, нужно, э, здесь тоже есть разные значения, да, вы сразу узнаете, о чем для вас эта карта говорит, я просто перечислю их. Во-первых, это какую-то ответственность надо взять на себя, возможно, за материальные ресурсы не ждать помощи от кого-то не надеяться на какие-то да такие вот мечты не мечтать да впустую. конечно у вас идет колесо фортуны но видите вам уже сказано что без усилий без терпения до да, без вот такого настойчивого личного участия конечно здесь можно и все вот это упустить поэтому нужно взять на себя Обязательства о своей семье, о своем материальном положении, об отношениях, да, если это касается семьи, о детях, как у них развиваются дела, это первое значение. Второе значение это зависшая ситуация, когда вы не можете решить какие-то свои семейные, любовные дела, дела, связанные с детьми, и нужно чего-то подождать. Для кого-то эта карта может говорить, что я очень устал и хочу отдыха. да, Я хочу именно, это касается именно отношений, семьи, да, что-то может в семье напрягать. И вот эта карта, пятерка Пентакли, она говорила, чего-то мне не хватает. Но видите, к концу месяца мы можем эту ситуацию разрешить. И судьба вся, и вся, в смысле судьба, она нам помогает в этом. Да, даются возможности, даются какие-то ситуации, которые помогают нам решить. Это дело. И давайте посмотрим колоду ключей и посмотрим, какие двери нам эти ситуации, вот это, или зависание, или ответственность, да, какую ситуацию нас ведут, какие двери нам открывают. Шикарная карта звезда: двери в бесконечность к высшему разуму внутри нас. Карта души, карта. Вот мы говорили, не надо мечтать, да, а вот эта карта, она как раз говорит о том, что мы должны выйти на какой-то высший план, да. Мы должны, может быть, визуализировать что-то, мы должны что-то представлять ну, удачное решение наших проблем, да, конечный уже результат, то, чего мы хотим. И эта карта звезда, она говорит, что придут, вот, опять же, какие-то новости, да, которые нас воодушевля... воодушевят, но вот эта карта, она говорит, нужно терпение, не... это будет не быстро, это не за один день там все изменится, да, а, но вы получите какие-то новости, какую-то надежду, который вас воодушевит и даст вам понять, что все будет хорошо в будущем. Так, мы рассмотрели все вопросы. Шикарный расклад. Смотрите, у вас какие большие перспективы да, на будущее. И вы можете в этом месяце очень свою жизнь изменить, и судьба вам в этом будет помогать и давать какие-то новые шансы. Но нужно трудиться, прислушиваться к своей душе, к своей интуиции, возможно, к женщине какой-то, да, в работе нужно, вот, как сказать, изменить ситуацию, да, быстро реагировать на какие-то события. И тогда вы получите поддержку вселенной вот о которой говорила и колесо фортуны и в отношениях вот к двери вам открывается в мирную гармоничную какую то жизнь но здесь нужно терпение проявить здесь нужно ответственность на себя взять итак дорогие друзья дорогие овны шикарный у вас месяц вам карты таро дали подсказку как улучшить свою жизнь да здесь у вас что только неизменно это колесо фортуны и карта звезда, да, что хорошие новости, хорошие перемены у вас точно будут, и что для этого нужно сделать, чтобы не упустить эти возможности. Я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.